Всем привет! В эфире «Универньюз». С вами Адель Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Держи карман шире. Уже в следующем году зарплата приятно удивит. Всего лишь в шаге от почетной награды. Получит ли астрофизик КФУ Нобелевскую премию? Что такое блокчейн? Расскажем простыми словами. В 2018 году КФУ ожидает положительная динамика роста заработной платы. С чем связаны основные подробности введения финансового повышения, расскажет наш корреспондент. Майский указ президента России, связанный с увеличением заработной платы, не обходит стороной ни одно госучреждение страны. И Казанский федеральный не составляет исключения. На чертном заседании ученого совета Института управления экономикой и финансов было вынесено несколько вопросов. И один из них вопрос оплаты труда, а точнее ее рост к 2018 году. Ожидается, что уже в конце этого года будет зафиксирована цифра 30 тысяч рублей. только Учреждения организации Татарстана увеличивают заработную плату, соответственно, и э, будут увеличена и средняя зарплата. Там это касается всех бюджетных сфер, в первую очередь учителей, врачей, хотя там процентное отношение чуть другое, но тем не менее э, с учетом того, что их контингент процентного отношения в республике достаточно большой, средняя зарплата может быть и 31 тысяча, и 32 тысячи. Глава ВУЗа повторил мысль, которая неоднократно звучала из его уст. Работающий в КФУ человек должен получать достойную зарплату. Причем в системе формирования заработной платы грядут изменения. В частности, введение доплат за повышение собственного профессионального уровня в рамках исполняемых обязанностей. Особенности изменения станут заметны для молодых, еще не остепененных преподавателей. Будут доплаты, приравненные к кандидатской степени, тем, кто имеет той пол в английском, ну и, соответственно, во всех других языках соответствующие сертификаты, причем подтверждение, я по памяти боюсь соврать, по-моему, каждые два года они должны делать. Плюс факторы, которые учитываются при, при надбавках, при формировании премиального фонда, это рейтинг. Перед вами рейтинг за 9 месяцев социо-гуманитарного блока. Вот мы находимся, же свое третье место, и, в общем, -то, это достаточно неплохо, в качестве следующего критерия ректор предложил ввести надбавку за работу в диссертационном совете. Эта деятельность после принятия решения о самостоятельной выдаче университетом ученых званий стала более ответственной. Обсуждение вопроса заработной платы в ближайшее время пройдет на заседаниях ученых советов всех институтов университета. Кроме того, был утвержден план приема на бакалавриат на 2018 и 2019 учебный год. Всего запланировано 227 бюджетных мест и 439 контрактных. А для направления магистратуры Запланировано 120 бюджетных мест и 210 контрактных. Внесенные ректором предложения были приняты и лягут в основу ближайших лет работы вуза. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Почетный профессор КФУ, один из вероятных лауреатов на Нобелевскую премию. Астрофитик Рашид Сюняев номинирован на вклад в изучение Вселенной. Подробнее в следующем сюжете.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 В пятницу 29 сентября Казанский федеральный университет посетил бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Дмитрий Якушкин. Я давно хотел попасть в Казанский университет. Надо сказать, что последний раз в Казани я был, когда я учился в школе в 70-е годы, то есть в советское время. Внутрь университета я не попадал. Но я всегда знал, что есть такое большое понятие Казанский университет. Казанский федеральный славится своей многолетней историей. И, пожалуй, каждый гость города старается краем глаза увидеть величественное здание главного корпуса или заглянуть в музей истории университета. Но мы начали с главного здания, с музея. И в музее меня поразили, конечно, некоторые документы, некоторые собранные вещи. Это.. Это показывает э, всю предысторию университета, и каждый человек, который здесь начинает учиться, он понимает, что перед ним было, были выдающиеся люди, которые благодаря тому, что они попали в университет, они э, достигли неимоверных высот в науке. Целостное представление помог сформировать небольшой обход объектов инфраструктуры университета и рассказ об истории, традициях, настоящем и будущем образовании в одном из старейших вузов России. Диана Шилова, Роман Семарин, Универньюз. Блокчейн – слово, которое уже несколько месяцев у всех на слуху. Слово, которое заполнило интернет и побило все тренды. Но что же оно означает? Ты узнаешь это прямо сейчас в сюжете Олега Кашина.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 уже говорят, что блокчейн кардинально изменит банковскую систему. Классических банков, какими они были сотни лет, возможно, скоро не останется. Олег Кашин, Универньюз. Через обучение к повышению качества жизни пожилых людей. Под таким девизом 10 лет назад в Республике Татарстан стартовал жизненно необходимый проект «Университет третьего возраста». Одним из учредителей этого проекта в 2007 году стал и Казанский федеральный университет. И вот 2 октября для слушателей этого проекта состоялось торжественное открытие нового учебного года. Подробнее в следующем сюжете.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 На этом все на сегодня. Будь в теме вместе с «Универ News и не забывай смотреть нас в социальных сетях. С вами была Адель Шемилова. До новых встреч в эфире.